Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. Центральным объектом в Милане является собор Дома, кафедральный собор, который представлен у нас на фото в торце стенда с плиткой. И, конечно же, в этом соборе используется огромное количество мрамора, в том числе мрамор калаката, а также камень, витражи и так далее, о чем мы скажем позже. Мрамор Калаката завозился из разных мест Италии, завозился в большом объеме, довольно долгое время, и на это потребовалось много денег. Одним из меценатов, который инвестировал деньги в этот проект, был Сеньор Карелли, и мы увековечивали имя в серии 30 на 60 под мрамор Калаката с современным названием Карелли. В честь него был назван один из 135 куполов данного кафедрального собора. Мы воспроизводим мрамор с цветочной декоративной частью флористической, которая комплектуется декором, двумя видами бордеров. их здесь нет, они показаны на стенде, мы их обязательно посмотрим, карандашом, плинтусом и координированным полом, в том числе с вставками из дерева по технологии Гидроджет. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.